Значит, короче, был я недавно на книжке. Деньги надо было поменять. Ну, я хожу между рядами, выбираю людей. Мне, конечно, с ними дело не имеет, но минимально приятно тоже приятно. Вижу парень молоденький в очочках, в руках кипа денег. Сразу видно, меняло. Я подхожу, спрашиваю, говорю, меняете, он говорит, меняю. У вас говорит, что? Он говорит, 100 долларов. Я говорю, да. Он говорит, ну сегодня по 1150. Я так когда я прикинул, получается 1150, правильно? Я говорю, прекрасно. Он берет в руки деньги, закопошился. А телефон он так вот положил в колени. Я говорю, это у вас что, Sony Xperia Z1? Он говорит, да, именно он. Я говорю, ну как он вам? Он говорит, класс, нарадоваться не могу. Я говорю заебись, я ухожу